В этом аномальном месте НЛО пока не заметили, сразу говорю. Вот тут один хороший, нехороший. вот горах в и вот Алекс и к тем калиффы снимаем А там кто-то дает еще. Связь здесь вообще не ловит Иди он смотрит выйти. там можно. А я был дома, хочешь сказать? Что Александр Анатольевич сделал? Пошлите направо. Или а, куда? Значит, Александр Алекс. А мы... Алекс. а мы правильно идем? Нет, мы неправильно идем. Куда-то почему? Я впереди шел, все хорошо. Давай, иди, я за тобой. Если мы потеряемся, знай. Знать. Мы не выйдем отсюда никогда. И все. Мы останемся. Каким-то полям идем. Ну ничего оплайн и вы, и вы Ну и куда ты нас вёл? Ты куда нас загнал? Тебе сколько заплатили, чтобы ты вел нормально? Две банки тушенки дали. Веди нормально. ведешь как не знаю кто. Да. Никита, а ты давно этим занимаешься? А? Я опять туда пойдем Опять что ли не туда? Дай и... твою же дивизию. Что ты? Нагадил? Убирай теперь. Тебе дай туалетную бумагу. Понятно. Так, вон Алекс идет. Сейчас чуть-чуть привал -чуть сделай. привал сделаем. Очень тяжело. Фу, блин, жара бьет. Не кричи. А то и так мух много. Кому-то там маш. Аж... А. Вот тут а, -а, -а. Ну, так. Фу, блин. Ну что ты расскажешь, Никита? Мой юный друг полиции. Да. Ничего, Алекс, того, что, Алекс, что, что то заснял? Обезьян. Заснял? Да. Давайте мы эпичные кадры сделаем. Сейчас мы сделаем. А а -то а а -то а а Все нормально? Да. Так, друзья, не надо вот это устраивать. Я понимаю, что мы заблудились. Выход надо искать. Уже темнеть скоро начнёт, а мы ещё к цели не подошли. Так что давайте коллективно действовать. Двигаемся. Все, больше не драться. Давай вот Я тебя уволю. давай, ты типа отбрось его. Круто-круто. Как, Алекс? Живой? Пипец. Ты снимала? <свист> Нормально? Да. Буду, а ты что, не мог поднять? Я не мог. Да, я, не я вчера натаскался от движок. Ну, поднимал типа два. Хорош! Идем, идем. Привал. Я устал. Надо <свист> а, а водички попить. Ага. Давай, Данила, Давай водку Мы нам, то пить, есть воду. Огненную только. Значит, ты же вождь краснокожих. Давай, давай. Вот он привал. Все пить захотели, ну кроме mm -hmm. меня. ха uh -huh.